Ну а сегодня, как я обещал, будем учиться кататься на заднем, будем делать вилли. Походу не разошелся, да? там движет так же учится как я вот, боится просто не получается надо немножко вещи резвее давать сцепление не боятся пускать и их пойдут она в принципе с места должна без сцепления он меня так же он, он что-то пока попали Практика, по чуть-чуть, по чуть-чуть день, второй, третий, только чуть-чуть приподнимет, потом научит держать баланс, точно так же, как и я, в принципе, та же самая история, и как бы на это нужно немножко времени, никто с первого раза не катается, конечно же, но посмотрим, посмотрим, будем практиковать. Сейчас зарядим еще немножко на автостанции, посмотрим, народ повеселим, может будет что-то интересное. как-то <связано> так, вроде что-то есть, а там народ скажет, в принципе, как они там со стороны. Понял, я цепуху потянул понял? <связано> Короче, я такой вот, понял, цепухи, а у меня цепуха, понял, на начале, ой, на конце. Сейчас я сделал на начале, верю, подрывает. Ну ты рассказывай. Ну, суть вилли рассказывает нам нужно немножко сцепления зажать, чтобы получить вот такой легенд. И будем делать это 40 километров. момент, момент вот вот он когда я еду без сцепления вот сцепление вот, вот этот момент нужно подхватить и можно делать билли. в общем принцип какой поняли, где-то 40 км в час на первой скорости у нас где-то 5-6 тысяч оборотов не больше этого достаточно. Выжимаем сцепление именно как раз в момент разжатия. Когда не полностью выжимать, а именно в момент разжатия вы прочувствуете, что мотоцикл иначе начнет работать. И вот в этот момент нужно резко отпустить. Просто только нащупали этот момент и все. И мотоцикл поедет на заднем. Хай